Меня зовут Таня, я живу в городе Старая Русса, мне 9 лет. Я занимаюсь по программе путешественника-пираты. В школе я только во втором классе, в этом году мы только начали изучать английский язык. В вашей школе мне нравится то, что я учу хорошее произношение. То, что у вас всегда хорошие уроки, понятные. Я с удовольствием делаю ваши домашние задания. I got it. Yes I am oh. Whoa G this is for you Ouch Are you okay? Yes I am Hello Hello вы всегда красивая, веселая, радостная, всегда с улыбкой. Мне очень нравятся ваши занятия, и я буду заниматься в следующем модуле.